Сегодня одна комментаторша дебилка мне написала комментарий и нужно ответить и как бы много ответить, поэтому писать это очень утомительно. Но, во-первых, я хочу сказать, она вообще имеет право писать комментарии. Мне хотелось бы, чтобы YouTube автоматически блокировал тех, кто не выложил ни одного видео. Это человек пустышка. А считать, что имеет право какие-то свои мысли высказывать да, собственно не мысли, а какие-то полумысли или, или я вообще не знаю, даже мысли нету, желательно перед тем, как э, человек хочет э, оп, э, написать комментарий вообще его тестировать на уровень IQ то есть уровень умственного развития, если мозгов нету то до свидания вот, даже просто, это я еще не отвечаю на вопрос, во-первых Какого черта она вот таким вот не русским именем назвалась, а пишет-то по-русски Пишет по-русски, по а назвалась вот таким вот Посмотрите, а Слишком умная Или хорошо знает английский язык Да нет, она английский язык-то хорошо и не знает Почему? Да потому что она и русский-то язык не знает Откуда не знать английский Вот смотрите, что она пишет А, первая буква Почему с маленькой ты пишешь, дура? Тебе бы уже двойку в школе поставили. Бесплатно медицины, образованием и т.д. Что т.д? Что ты слепишь туда? И так далее. Ну это понятно, да. Но почему точки нету? Т. Д. нужно писать. Что ты вот философия лепишь вместе с вопросительным знаком? Что ты лепишь? За это кол тебе нужно поставить в школе. Еще имеет право писать комментарии. Это по, по прописанию. Я не говорю, что там нужно вообще супер-пупер там э, каким-то э, знатоком быть русского языка. Ну ты хотя бы примерно придерживайся. А теперь, э, по сути, вот, вот. Вот даже вот первый пункт взять бесплатной медициной. А вообще у нас есть бесплатная медицина в России? Что такое бесплатная медицина в России? Это прийти в доврачебный комитет, кабинет и бесплатно померить давление. Ну также вот, И температуру. И все. На этом вся бесплатность оканчивается. А дальше я приведу конкретный случай, Не где-то там с интернета взятые или придуманные. Которые лично я видел у нас в поселке. Разговорился я с одним Мужиком Уже в возрасте Но у него на, Там где горло вот На шее Шишка была довольно таки Большая шишка Он говорит Ты знаешь вот, Стало болеть и глотать больно Пошел в больницу Но врач посмотрел Говорит ну что, Проходите рентген он конечно пошел до врачебных кабинет Захожу на рентген Там говорят полторы тысячи Я говорю как У нас же бесплатная медицина Она говорит да забудьте это все Это все государственные расценки У нас не частная поликлиника А государственная И государственные расценки Спускают из Москвы Ну пришлось заплатить а что Нужно что то делать Ну заплатил полторы тысячи Сделали рентген бесплатно <смех> Наша бесплатная медицина. Дальше приходит, ну, берите, нужны анализы крови, сдавайте. Пошел он анализы крови сдавать. Они говорят, 500 рублей. Он говорит, ну как же у нас же бесплатная медицина? Нет, с Москвы такое распоряжение брать 500 рублей. Я даже еще уточню, что это было лет 5 назад. И сколько сейчас берут, я не знаю. Может уже не 500 рублей, а 1000. Ты давно в медицине в больницу ходила? Что-то я не понял. Вот почему я говорю, что девушка. Потому что она... Вот этот ролик был посвящен цветам. Вот. Ну, думаю, мужику это было бы неинтересно. А вот бабе, да. Интересно. Ну, вот. А дальше что? Ничего. У нас же бесплатная медицина. И живет тот мужик в поселке. Ему дали направление в город. В город у нас далековато. Больше почти 400 километров. Короче, автобусом, на автобус он заплатил 1000 рублей. Нормально? Бесплатная медицина. Ну и что, приезжает туда. Вот, города не знает. Пришлось такси брать. Я не знаю, сколько там на такси это самое угробил. Короче, заходит он в больницу. Самое интересное продолжается, конечно. Они, говорит, посмотрели на все эти результаты, на всю эту писанину, что он принес. Ну, идите на рентген. Он пошел на рентген. Нет, он сказал, а почему рентген? Вот же рентген, вот уже сделанное. Они сказали, что мы с чужими рентгенами не работаем, мы только со своими. Вот, Ну, пошел туда, говорит, полторы тысячи плати, мужик. Он говорит, ну вот рентген. Говорит, нет, мы это не принимаем, мы не можем принимать, мы только свои принимаем. Ну, пришлось ему заплатить. Вот такая вот коммерческая медицина, а не бесплатная. Ну, что, а потом что? Э, говорят, ну, сдавайте кровь. Ну, пошел он кровь сдавать, там, говорят, 500 рублей. Это не мы придумали, это государство, не частная поликлиника, а государственная, бесплатная больница. Ну, пришлось заплатить 500 рублей. Вот, заплатил 500 рублей, Возвращается, те посмотрели, почесали репу, выписали лекарства. ну, естественно, в аптеке на 10 тысяч. Тот мужик пошел, сел в автобус, опять тысяч, тысячу заплатил, чтобы вернуться, вот и потом пошел в аптеку на 10 тысяч, раскошелился. Вот такая моя. Дорогая, у нас бесплатная медицина. Я не знаю, в какой стране живешь ты. В СССР было так. Я жил в СССР, да? А, а в Путинской России я м, особенно подчеркиваю, что в Путинской России у нас не давно уже бесплатная медицина. Уже давно-давно. И, собственно, в Путинской России бесплатной медицины и никогда и не было. Спасибо, конечно, Путину. Дальше что? Ну, еще два момента. Был у меня Kingston. знакомый. Вот, проблемы с сердцем начались. Ну, опять пошел в нашу поликлинику поселковую. Те дали направление в город. Ну, у него своя машина была. Он приехал туда, его обследовали. Они говорят, да, сердце у вас хреновое, нужно сделать операцию и значит так, э, если бесплатно хотите сделать, то придется подождать где-то полгода. А если 200 тысяч заплатите, то мы вам хоть завтра э, сделаем. <с> что мужик, а ты что, с ума сошли? У меня три кредита. Не знаешь, как вы, выкрутиться, а тут еще вот э, 200 тысяч. Откуда? Вы что? Выходит в коридор, а там говорит, да какие там полгода. Там бы хоть бы 8 месяцев хватало. Вот Человек приходит с деньгами, платит деньги и все. И врачи занимаются чисто этим человеком. А ты ждешь. И причем ты же не один. Там может перед тобой таких бесплатников штук 100. Да, можно бесплатно сделать, если не умрешь. Сколько ты будешь ждать? Год, два, три? Вот такая у нас бесплатная медицина. Что касается э, лично меня, ну, заболела тетя, больше 70 лет было, стала голова кружиться, пойдет за хлебом, кружится голова, она быстрее до лавочки, до лавочки, только захватиться, чтобы не упасть на улице. Э, значит, рентген мозга провели, ну, общий, общий рентген сделали, но оказалось, опухоль в голове образовалась и давит на мозг, поэтому нарушается кровоснабжение мозга. Вот, и это приводит к головокружению, вплоть до потери сознания. Вот опухоль решили удалить. Но опять же процедура. Направили в город, там говорит, ну давайте 200 тысяч, мы вам хоть завтра сделаем. А так вот ждите. Вот мы 200 тысяч собирали родна вся родня. У нас же бесплатное государство, бесплатная медицина. И я в том числе 50 тысяч ждал, потому что сказали Игорек, ну да сколько можешь? Вот, скидываемся, потому что ну, ну край уже человек. Человек не может год ждать этой операции. Вот такая вот бесплатная медицина. Начала, пережуй это, потом я дальше тебе продолжу. Я не знаю, в какой стране нужно жить, каким бараном быть. Наверное, первый канал обслушивался. Ты Путина больше слушай, понимаешь? А лучше, знаешь, что я тебе скажу? Иди в больницу, понимаешь? Не в баню иди, а в больницу иди. Заболеешь чей-нибудь лучше. Иди в больницу. Вот тогда узнаешь, какая у нас бесплатная, блядь, медицина.